Зовут меня Ирина Бухарева. Я занимаюсь графологией профессионально уже несколько лет. За это время имею достаточно обширный опыт. Я являюсь экспертом-графологом, дипломированным экспертом, руководителем Центра изучения почерка. Современная графология. Это представительство Института графоанализа Инессы Гольберг в Москве. Графология – это метод психодиагностики личности на основе почерка. Возможности графологии, они действительно очень велики, если эта методикой владеет опытный специалист. Графология, как наука, она основывается на знаниях психофизиологии, психологии, психиатрии и типологии. И, естественно, на существующих закономерностях нашей взаимосвязи между деятельностью мозга нервная система человека, психических процессов, подсознанием и мелкой моторикой, как раз которая переносит все эти вещи на лист бумаги. Метод позволяет нам понять человека, определить его сильные и слабые стороны, какие-то потенциальные возможности, либо наоборот ограничения, мы можем узнать рожденные, приобретенные особенности, ценности человека, мотивы его поступков. Тип темперамента, нервные системы, взаимоотношения в социуме и огромное другое количество всеразличной информации. На самом деле список этот можно очень-очень долго продолжать. При приеме на работу у нас обе стороны, как потенциальный сотрудник, так и работодатель, они подвержены, конечно же, рискам. Мы здесь не будем говорить о рисках сотрудников, поскольку мы говорим с вами, в подворье. И многие работодатели склонны почему-то фокусировать внимание только на профессиональных навыках, иногда очень часто, к сожалению, игнорируя именно личностные качества человека. А вот сам профессионализм, его действительно можно приобрести. Какой-то энтузиазм, навыки межличностного общения, Трудовой этике трудно передать кому-либо. То есть кандидат, который не имеет определенных навыков, он может быть обучен, можно научить, да, если ему дано. Но кандидат действительно с неясными какими-то личностными качествами, он может препятствовать процессу работы. И работодатель может, действительно пожалеть о том, что его нанял. А все вы знаете про анкеты, всеми пользуйтесь, это стандартные шаблоны, да, некое такое резюме, которое дается, где есть такой пунктик личностные качества. Вот очень забавно, как показывает практика, соискатели вписывают, действительно, туда практически такое очень схожий набор качеств. Например, Внимательный, аккуратный, коммуникабельный, исполнительный, ответственный, вот. стрессоустойчивый. Вот у кого такое происходит? Поставьте плюсики в чат. У кого такое было хоть, хоть раз? Ага. Угу. Вот есть такое, да? Вот такое ощущение, что под копирку все пишут коммуникабельный, внимательный, аккуратный. Да, то есть описывать такого вот идеального какого-то сотрудника, идеального кандидата. Вполне возможно, что так оно и есть. Вполне возможно, но самому человеку очень трудно. Иногда бывает объективно себя действительно оценить как-то качество. лучше, естественно, чтобы человек со стороны оценил. Поэтому именно графология нам позволяет вот четко, объективно оценивать человека с помощью графологии можно отсеять и неблагонадежных кандидатов, от людей, каких-либо непредсказуемых, либо наоборот халатных, склонен к обману, конфликте, кандидата маску. Можно посмотреть любую склонность к деньгам, кого -нибудь. ни в коем случае нельзя ставить на кассу, либо там, где дело касается вообще каких-либо крупных сумм денег. Есть очень большая вероятность, что не устоит. Да, сам список, разумеется, намного шире, чем я здесь написала. Зависит уже действительно от специфики компании, от требований какой-то определенной должности, Вообще, что хотим, что смотрим.